Я вот со стороны наблюдаю за девушками современными, там, которым 18-19 лет. Они рассказывают о том, что они могут месяцами мурыжить какого-нибудь парня. Он ее водит, там, выгуливает там, в кафе, там, в рестораны. И когда уже вот ему все это надоедает, он говорит, когда же секс-то как бы намекает. Она ему просто говорит, а я еще не готова к отношениям. Вот, извини, до свидания. И все, парень ходит, так сказать. Он ничего сделать не может. Он потратил свое время, и деньги какие-то он потратил. Она берет просто следующего и таким образом продолжает паразитировать на мужчинах. Че ты меня отвлекаешь? Нет, не могу, я тише. Грин, я говорю. Я так говорю. Иди нахуй вообще. Че ты тут лежишь, блядь? А чё ты спишь время 4 часа? Иди спи квартир, снимай с Пошла ты в пизду вообще. Ты кто мне вообще? Не жена ты мне. Ты паразитка, которая паразитирует на мне ради моей квартиры. Ну и уебуй отсюда тогда. А чё ты здесь делаешь тогда? Ты мне жизнь только портишь, мою. Тем, что мешаешь вот даже элементарно творчеством заниматься. И моей научной деятельностью, и моей общественной деятельностью. Моя квартира, как и говорю, как хочу, так и говорю. Не нравится ее говорить. продолжаем вот я живу год с паразиткой которая засрала мне всю квартиру у меня здесь была идеальная чистота до нее она разбросала свои носки грязные трусы грязные она все засрала она не моется по три дня ходит вонючими ногами с вонючей пиздой ходит это не пиздешь, это правда это правда, она не готовит ничего, она ни разу меня не сварила ничего, она картошки не может сварить, она полный социальный инвалид, она заказывает себе только готовую еду, она не может ничего сделать, она чай не может заварить, И даже если не скажешь, где чайник стоит, она не найдет. Она не могла найти мусорный пакет, в ведро мусорное вставить, и не могла мусор, блять, выбросить в пакет. В мусорное ведро. Вот насколько современные бабы тупые. Непригодные. Абсолютно ни для чего непригодные. О, блин. О, чаек.